После того, как отстреляла ракета по нашему торсу, хочу попробовать с 20 метров поразить с лазерным указателем наш торс. Стрелять буду из засывок пб 4 2 патрон травматически 18,55. Попробую с 20 метров. Конечно, это расстояние не для самообороны, но просто из любопытно, как летит новый патрон. У нас на торсе две Две, как сказать, уже Ну, две дырочки вот. Сейчас попробуем Чтобы его ну, поразить Потому что, конечно, далековато получается Так вот, если смотреть, прицеливаться Уже ну, сложно Но это, конечно, не дистанция, не для самообороны вот. Ну, попробуем сейчас Насколько автоматический патрон На 20 метрах Поражает цель Ну, как видно, 20 метров он поразил цели. Но до этого, получается, ракетница его пробивала. А, ну, я посмотрю сейчас, подойду, что, что с нашим торсом. Почему он, ну, по-моему, не пробит. Наш, вот, я пластик, э, пластик довольно ну, тонкий. То есть это не э, такая оболочка. Так, вот наш торсик. А, нет, нет, да. про Входное отверстие, скорее всего, или вот это, или вот это. Есть, надо было закрыть. Входного нету. А, ну ракетница тоже получается. Ракетница его пробила, сгорела внутри. Травматический патрон тоже остался внутри. Ну, все, спасибо за внимание.